как два канала и один. Один канал, все остальное. Прям Знаешь, это играет это только смотреть, знаешь, как делать не не, ну, overall, всё, не как, -то, -то, всё, так, как ну, ты им возможно приведешь, ты как обрываешься, что пацаны. Ты сделай по-другому, ты войди как внутрь себя, но не так внутри себя, но войди еще глубже внутрь. И увиди себя как своего рода пространство, здание с границами сочетания. А ты как бы твое сознание какое-то внутри свое пространство. И убери вот эти вот становые внутри чтобы внутри не было. а уж ты обрезаешь, да, у тебя отрывок в любом случае остается то есть не просто отрывок, да, и народное. да, и наружная штука а ты выйдешь, они не так, как она корни там пока мы идем, в внутри, раз на нас тренируется санитарий вот, очень высокая 6-10 минуты это невесная я считаю, что но я очень мягко похожа прям а он точно он он у вообще любит человека он только на неделю ну, как будто я не могу, говорю, что не Можно сказать, где и что ты не так и почему ты так сделала и почему ты а, пересмотрела я а. а, это... Просто сказать, что я дура, это не сказать. Нет, я сказала, что я действительно ну, э, не приняла, женщина решила что они так. Вот. да, и он и он встал. Встал. все Вс, И он может, ну он же не может быть. знаете, я отложила делитесь голову на Вот это твое Вот если это самое, он себе сам взял эту машину. В итоге там заходил. <соценно> все машины, одну поданию, ко мне такой твои. А где-то, где я не знаю, я планировала бы, в принципе, это, с газированным долом, мы Там аккуратно завязываем на бане.